В эфире государственной телерадиокомпания ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлий Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Текущую ситуацию в регистрационной учетной системе страны перспективы ее развития, оптимизации и модернизации обсудил президент с председателем ГРС. К саммиту глав государств, членов ШОС проведены все необходимые мероприятия. Мы готовы к приему высоких гостей. На сегодня прорабатывается около 20 итоговых документов для подписания. Ситуация в селе Нижний Урок Чуйской области находится под контролем. Обстановка стабильная. Премьер-министр рассмотрит поведение полномочного представителя правительства в Чуйской области. Чиновник отказался отвечать на вопрос журналиста, аргументируя тем, что ему не понравилось лицо представителя СМИ. РСБ по Наринской области раскрыла финансовую пирамиду. Важные вопросы по оптимизации и модернизации государственной регистрационной службы прозвучали сегодня в Белом доме. Президент принял председателя ГРС Алмаза Мамбетова. На встрече глава государства отметил важность проводимой ведомством работы в борьбе с коррупцией. Также Сорун Байджинбеков подчеркнул, что главная задача ГРС – это улучшение качества жизни населения, особенно связанные со сбором различного рода документов. Какие еще были подняты вопросы, расскажет Кубат Кубаначбекулу. Сегодня председатель ГРС рассказал президенту о тех мерах, которые принимаются в его ведомстве. В частности, обсуждался вопрос об оптимизации системы оказания услуг гражданам, минимизации контактов населения с представителями госучреждений, этим самым на нет свести коррупционные риски. Мною было внесено предложение, которые были поддержаны со стороны президента. И я думаю, в ближайшее время будут изменения, изменения, в плане работы, в плане оказания услуг населению. В центрах обслуживания населения будут введены новые автоматизированные госуслуги, которые будут доступными и упрощенными для жителей. Тем самым человек, придя в ЦОН, сможет максимально быстро и качественно получить те или иные справки. То есть это будут дополнительно введены новые государственные услуги в центрах обслуживания населения, потому что так скажем, все услуги, это все должно, так скажем, сконцентрировано вокруг человека. В Кыргызстане будут введены новые водительские удостоверения. В ГРС уверены, что внедрение водительских прав нового образца позволит ужесточить контроль в системе тестирования молодых водителей и исключить подделку документов. Сообщается, что документ будет стоить в два раза дешевле, чем ныне действующий. Мы сейчас вот скоро. Будем вводить, так скажем, новые водительские удостоверения, они будут нового совершенно нового образца, новыми степенями защиты, и самое главное, это будет цена уже... Я могу это уверенно и смело сказать, что цена на водительские удостоверения будет в два раза дешевле. Ну а через некоторое время автолюбители смогут перерегистрировать свой автотранспорт и заменить водительские удостоверения в новом автоционе. Построить его планируют в столице. В данном зоне также можно будет получить номера, сдать теоретический и практический экзамен на знание правил дорожного движения. Там же планируется построить и автодром, где новички будут оттачивать свое мастерство вождения. Напомним, что в Бишкеке функционирует лишь один к саммиту глав государств членов шос который пройдет 13 14 июня в бишкеке Проведены все необходимые мероприятия. Мы готовы к приему высоких гостей. На сегодня прорабатывается около 20 итоговых документов, которые планируют подписать в ходе заседания главы стран-членов ШОС. Среди них Бишкекская декларация и другие документы сотрудничества в различных сферах. На самом заседании запланировано участие глав России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Кроме того, примут участие генсек ШОС и директор исполкома региональной антитерристической структуры ШОС. От государства наблюдателей планируется участие президентов Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. Мадина Низамова продолжит. Середина июня для Кыргызстана обещает быть богатой на масштабные государственные мероприятия. 12 июня с официальным визитом в Бишкек прибудет президент Монголии Халтмагин Баттулга. Баттуга. У монгольского лидера планируется довольно насыщенная программа, рассчитанная на два дня. Визит ознаменуется торжественным открытием посольства Монголии в Бишкеке. А в ходе основных переговоров Сорунбай дженбеков и Халтмагин Баттулга обсудят планы по углублению отношений между нашими странами. В рамках содержательной части официального визита на проработке между сторонами сегодня находится порядка 14 документов. Ожидается, что 7-8 документов будут подготовлены к подписанию. Эти документы направлены на сближение сотрудничества в сфере экономики, здравоохранения, обороны и безопасности, а также межрегиональных связей. Усиленная подготовка идет и к государственному визиту председателя Китая Си Цзиньпиня. По итогам официальных переговоров лидеров тран ожидается подписание порядка 20 документов, главным из которых станет совместная декларация об углублении двустороннего стратегического партнерства. Еще порядка 40 документов с акцентом на агропромышленный комплекс готовится к подписанию в рамках бизнес-форума между кыргызстанскими и китайскими предпринимателями. Сегодня есть понимание, что Китай нуждается в экологически чистой сельскохозяйственной продукции, а сегодня Кыргызстан может такие возможности предоставить. У нас все условия для этого есть, и все условия есть для открытия и создания новых агропромышленных, современных агропромышленных технопарков, логистических центров, где... Мы можем, начиная от сбора и временного хранения чистой экологической продукции до упаковки, маркировки и экспортировать его на тот же китайский рынок.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 На данный момент совместными усилиями продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистых сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что кыргызская сторона также готова активизировать сотрудничество с китайской стороной в сфере прямых инвестиций в такие отрасли экономики Кыргызстана, как транспорт, туризм, агропромышленный сектор, развитие инфраструктуры. Госвизит Цзиньпиня будет богатый на культурные мероприятия. С 13 по 15 июня в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева будет проходить крупная международная выставка. У нее звучное название «Многогранная цивилизация. Единый путь». Организаторы обещают участие 45 художников из 22 стран. Любителей живописи ожидает 90 картин. Сорунбай Джейнбеков и лидер Поднебесной обязательно посетят экспозицию. 35 художников. Это представители иностранных государств, среди них 15 из Китайской Народной Республики. Кыргызская республика представлена 10 художниками. Среди иностранных гостей представлены российский художник Александр Николаевич Егоров заслуженный художник Республики Узбекистан Алишер Аликулов, казахский художник Владимир Проценко, итальянский художник Даниэль Фалзарана и китайские художники Ван Бачен Либин. Одно из главных политических событий этого года – саммит глав государств членов ШОС будет проходить 13 и 14 июня. В рамках своего председательства Кыргызстан работал над такими задачами, как повышение международного авторитета и уровня ШОС, развитие сотрудничества по борьбе с с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также расширение взаимодействия в политической, торговой, экономической гуманитарной и инвестиционной сферах. Было проведено более 60 встреч на экспертном и министерском уровнях. К саммиту глав государств членов ШОС, который пройдет 13-14 июня 2019 года, мы провели все соответствующие мероприятия и мы готовы к приему высоких гостей. На сегодня прорабатывается около 20 итоговых документов, которые планируется подписать в ходе заседания глав государств членов ШОС, среди них Бишкекская декларация и другие документы сотрудничества в различных сферах. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем качественно наполнить содержательную часть заседания. Культурную составляющую саммита ШОС составит гала-концерт, который пройдет 13 июня в национальной филармонии имени Сатылганова. Художественным руководителем концерта является Султан Раев, а режиссером Алтенбек Максутов. Концепция мероприятия отражает экономическое, духовное и культурное наследие стран ШОС, основанных на принципах взаимоуважения и добрососедства. Через театрализованную постановку будет раскрыта тема шанхайской организации сотрудничества как символ. Семь цивилизации в гала-концерте будут задействованы порядка 700 человек согласно плану в принципе в апреле мае на разных площадках уже были проведены организованы репетиции начиная с 1 июня уже проводятся репетиции на сцене большого зала филармонии и в концертной программе примут участие творческие коллективы артисты из стран ШОС. «Россия, двумя артистами представлены Индия, двумя Китайская народная республика, двумя Казахстан, Узбекистан по двое, Таджикистан также двое и из Пакистана один». И уже после саммита ШОС пройдет официальный визит премьер-министра Индии. Это будет первый международный визит на рендер-моди после его переизбрания на пост премьер-министра. По итогам переговоров с президентом Сорунбаем Джиенбековым планируется подписание порядка 22-сторонних документов и принятие совместной декларации по стратегическому развитию между Кыргызстаном и Индией. Также состоится Кыргызско-индийский бизнес-форум и пройдет выставка текстильной продукции. Мадина Низамова, Кайнару Урмонов, Эйтр, Бишкек. В рамках госвизита Сидинпиня в Кыргызстан состоится показ оперы Манас. Отметим, в прошлом году президент Сурунбай Джинбеков в Пекине стал одним из зрителей, посмотревшим постановку и выразившим искреннее восхищение увиденным театральным действием. Глава государства пригласил артистов и постановщиков на гастроли в Кыргызстан. Теперь это произведение оперного искусства увидят и отечественные зрители. Бекмамата Санбекулу продолжит. Госвизит в Си Цзиньпиня будет богат на культурные мероприятия. Настоящий подарок преподнесут гостям и жителям Бишкека артисты Центрального театра оперы Китая. 11 и 12 июня они будут выступать на сцене театра оперы и балета имени Малдыбаева с одной из самых ярких своих постановок – оперой «Манас». Первый день это будет для гостей стран-участниц ШОС и государственных общественных деятелей – Второй день это для жителей города Бишкек и гостей города Бишкек. Оба дня под свободой. В прошлом году эту оперу в рамках своего госвизита в Китай посмотрел и Соромба Баджиембеков. Глава государства был настолько впечатлен, что лично попросил труппу приехать с гастролями в Кыргызстан. Тогда он отметил, что постановка оперы Манас это самый высший показатель уважения КНР к культуре Кыргызстана. Неизвестно, что мы не можем пойти на территорию, которая нам нужна, мы забыли, что мы не албан пойти на территорию. Жаль, что мы не можем пойти на территорию, которая Постановка включает две части основного содержания эпосов «Манас» и «Семетей». Это «Великие победы», «Подвиги» и «Жизнеописание Батера Манаса». Зрителям также будут представлены подвиги его сына Семетея, победившего иноземных захватчиков. Сценарий для оперы был написан на основе варианта эпоса Джусупа Мамая, переведенного на китайский язык доктором филологических наук, профессором Адылам Джаматурду, живущим в Китае. В ней задействовано более 200 артистов китайских государственных театров. Бег Малата Самекулу, Чингу Улу, ЛТР Бишкек. Одобрен среднесрочный прогноз социально-экономического развития республики на 2020-2022 годы. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр. Данный прогноз разработан в целях определения количественных ориентиров и параметров макроэкономического развития на среднесрочный период. Среднесрочный прогноз рассчитан на основе анализа тенденций развития экономики в этом году, оценки ожидаемых показателей в 2019 году и учитывает факторы и риски сложившейся фактической ситуации. В прогнозе определены основные направления развития ключевых секторов экономики на 2020 год, включая детализированное описание их прогнозных значений и перспективы развития экономики страны в 2021-2022 годах, построенные на базе официальных прогнозов отраслевых министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов. Отмечено, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития до 2022 года является основой для разработки проекта основных направлений фискальной политики до 2022 года. Главной целью экономической политики на среднесрочный период будет обеспечение макроэкономической стабильности и достижение положительных тенденций развития. Премьер-министр провел совещание по ситуации в горнодобывающей отрасли. На сегодня объемы промышленного производства по сравнению с прошлым годом вырос на 5,4 и обеспечен за счет роста производства драгоценных металлов на 4,4 и роста добычи полезных ископаемых на 8,1 По итогам 2018 года, с учетом конкурсов и аукционов, поступления в республиканские и местные бюджеты составили более 10 миллиардов 687 миллионов сомов. В отрасли занято более 16 тысяч человек. Отмечено, что в текущем году планируется выставить на конкурс перспективные месторождения, такие как Сюлюкта, Кадамжай, Каракиче, Туюк, Каргаша, Тоголок – Глава правительства подчеркнул необходимость качественной подготовки условий конкурсов на данные месторождения. Необходимо изучить вопрос включения в условия конкурса требования по созданию непрофильных производств, как составной части развития экономики региона, где расположен объект недропользования. Кроме того, необходимо серьезно подойти к вопросу запуска перспективных месторождений, такие как «Джируи» и Кичичарат. Шамбесай, и в полном объеме провести необходимые мероприятия для успешного начала деятельности на данных участках, сказал Белгазиев. В ходе совещания также были обсуждены вопросы экологической и социальной направленности по текущей деятельности месторождения Кумтор. Премьер поручил соответствующим госорганам совместно с органами МСУ ускорить процесс запуска ряда месторождений, содействовать инвесторам в решении и устранении проблемных вопросов. Премьер-министр также сегодня на совещании обсудил ход реализации госпрограммы ирригации до 2026 года. За 2017-2018 годы в рамках программы было выделено 905 миллионов сомов из республиканского бюджета. Привлечено 5 миллионов 800 тысяч долларов США в качестве инвестиций на строительство и реконструкцию ирригационных объектов. Премьер подчеркнул, что иригация является одним из приоритетных направлений в работе правительства. Он поручил Минсельхозу, Минфину, Министерству экономики, МИД. Агентство по продвижению и защиты инвестиций активизированных работу по привлечению инвестиций для дальнейшей успешной реализации госпрограммы ирригации. Кроме того, поручено обеспечить качественную подготовку и реализацию проектов в рамках данной программы. Завершено строительство двух ирригационных объектов. Введены 1134 гектаров новых орошаемых земель. Повышена вода обеспечена земель на площади 2901 гектар. Завершением и введением в эксплуатацию еще двух новых объектов в 2019 году будут введены 430 гектаров орошаемых земель. Улучшится орошение 1254 гектаров земли. Ситуация в селе Нижний Урок Чуйской области находится под контролем. Обстановка стабильная. Сегодня для вновь собравшихся местных жителей местные аксакалы и представители турецкой диаспоры провели разъяснительные работы, призвав жителей к миру и согласию. Кроме того, правоохранительные органы ведут в данной местности усиленный режим работы. О ситуации с места события расскажет Айтулкун Сулпуева. Для проведения разъяснительных работ с призывами о мире и согласии здесь собрались местные аксакалы и представители турецкой диаспоры. Призывы к согласию и разъяснительные работы прошли возле местной мечети. Здесь родственники пострадавших детей, а также сторона виновников пришли к компромиссу и рассказали о том, что не имеют друг друга никаких претензий. Люди пришли к единству, к согласию, потому что им здесь жить, им здесь трудиться, им здесь дальше растить детей и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня старейшины села, сегодня старейшины и молодежь Урокского аймака пришли к единому, чтобы дальше не было таких беспорядков, чтобы дальше не было непониманий, поэтому пришли к единому согласию. Единое согласие то, что и обе стороны и не имеют каких-то претензий друг к другу, а будут жить в согласии, в мире и благополучии. Перед лицом закона должна ответить обе стороны. Именно после этого заявления собрание жителей начало расходиться. Как отметил Абдеган Эркебаев, перед законом все равны, и каждый должен нести ответственность за свои поступки. Каждый из нас должен осознать, что он гражданин Кыргызстана. Это наша общая родина, общая земля. Мы единый народ. Такие инциденты должны всегда служить уроком. Мы должны избежать, безусловно, необходимые уроки. Ну, слава богу, что народ сам вчера, сегодня пришел к взаимопониманию. Такого рода стычки между подростками – это нормальное явление. И раздувать из этого огромный конфликт и провоцировать друг друга не стоит. Нужно относиться к этому с пониманием, отмечают многие из местных жителей. Самый главным у мир, мир. А вот я даже сегодня не мог спать. С Бога в звук поворачиваюсь. Ой, не мне было, что такое? Почему так делают? Что за люди? Зачем людям спокойно дают? Вот это переживание, особенно вот стариков, очень мучает болот. «Мы здесь живем уже долгое время. Многие соседи стали нам как родственники. Нам не нужны конфликты. Такие стычки между подростками бывают, сами знаете. Не стоит из-за этого поддаваться провокациям». После собрания местных жителей конфликт был исчерпан, но несмотря на то, что обстановка в селе Нижний Урок стабилизовалась, местные правоохранительные органы продолжили нести службу в усиленном режиме. Общественная политическая ситуация в селе Урок стабильная, Вторые сутки мы осуществляем усиленное патрулирование. На каждой улице у нас осуществляются патрули, мобильные группы. Будем также продолжать патрулирование, осуществлять охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения. Сил и средств Министерства внутренних дел достаточно здесь. Отметим, 5 июня в селе Урок Чуйской области после Айтнамаза произошел конфликт между тремя подростками. Словесная перепалка переросла в драку. В результате двое подростков 2003 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. На сегодняшний день их состояние стабильное. Айтул Кунсулпоева, Бахткаязов, ЛТР, Чуйская область. Премьер-министр, в свою очередь, оценил действие полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгуналы Абдраимова, оскорбившего журналистку. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Так было отмечено, что глава правительства сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти. Премьер-министр всегда требует от руководителей государственных органов открытой и прозрачной работы. Он всегда подчеркивает, что только таким образом можно добиться повышения уровня доверия граждан к власти и к принимаемым государственным решениям. Особенно это касается вопросов взаимодействия с представителями журналистского сообщества, которые всегда обращают внимание на самые актуальные вопросы общества. Напомним, вчера в селе урок во время конфликта Абдраимов отказался давать комментарии одной из журналисток, отметив, что цитата ⁇ Мне не нравится ваше лицо ⁇ Конец цитаты. А ваш параллель первый? А первый? Почему? ваше лицо мне не нравится. Да, и только Очень неприятное лицо ваше. Да. А только лицо мне нравится? Смотрите. Да, да, да. Почему? Некоторые журналисты... Вот вы мне нравитесь. Да, а почему ее лицо не нравится? Ну, не нравится. Я с ними ну, а тут что то не жив. Отметим, сегодня представители СМИ собрались у здания полномочного представительства правительства, потребовав отставки Авдраимова, а также чтобы он извинился перед журналисткой. Слова полпреда бурно обсуждают сегодня в обществе. ГСБ Нарынской области раскрыла финансовую пирамиду. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. На сегодняшний день установлено более 270 обманутых жителей региона. Предварительный ущерб, нанесенный злостными действиями аферистов, свыше 34 миллионов сомов. Как не стать жертвой мошенников, выяснял Бекмамат Санбекулу. Работа для всех. Гибкий график, высокая зарплата. Огромный карьерный рост, а главное, нет никакой необходимости в опыте работы подобных кричащих объявлений в столице. Достаточно при этом за большинством из них скрывается обыкновенный сетевой маркетинг, построенный по принципу финансовой пирамиды. Купи товар, приведи нескольких друзей и получи баснословную прибыль. При этом большинство доверчивых граждан в погоне за быстрым заработком остаются ни с чем. Нужно принимать все меры, чтобы разъяснять людям, нельзя давать ход этим пирамидам. Если в схеме есть пострадавший, надо это пресекать. Если, например, товар заявляется как дорогой и премиумный, должны быть официальные исследования общественных организаций или государственных, отчеты. Если отчет показывает, что они обманули, реклама обманула, у нас есть закон о защите потребителя, закон о рекламе. Надо их наказывать, да, закрывать. Преступная схема Five Winds до недавнего времени работавшая в Нарынской области смогла собрать у граждан свыше 34 миллионов сомов. На сегодняшний день только установленных потерпевших выявлено 270. Реальная цифра может быть намного больше. Организаторы финансовой пирамиды уже задержаны. 24 мая текущего года в рамках досудебного производства при пересечении государственной границы на КПП Актелек Аламединского района Чуйской области в порядке статьи 98 – Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержана одна из организаторов указанной финансовой пирамиды, гражданка Асанбек Кызы и в последующем водворена ВВС ОВД города Нарын. В этот же день Нарынским районным судом в отношении указанной гражданки применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. При этом поражает тот факт, что минимальная сумма для вступления в указанную компанию составляла более 7 тысяч сомов, а максимальная – около 2 миллионов. Как отмечают эксперты, распространению подобных преступных схем способствует финансовая неграмотность граждан и существующие лазейки в законодательстве. Нет соответствующих законов, во-первых, которые могли бы... Э Ограничить действие вот таких вот пирамид. Во-вторых, действительно, вот население, я уже говорил, они только-только вступают в рыночную экономику и ожидать от населения, что они все знают, все хорошие и плохие стороны рыночной экономики знают, это неправильно, и винить тоже их нельзя. Почему? Потому что мы еще не успели обучать не только население, но и даже тех людей, которые обязаны учить их. Основам рыночной экономики. Как правило, пострадавшие по тем или иным причинам не всегда обращаются в правоохранительные органы. Это играет на руку мошенникам. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не поддаваться желанию получить симинутную выгоду. А пострадавшим от 5 вин следует обратиться в правоохранительные органы. Бекмамат Асанбекулут, Тураран Арбеков, ЛТР Бишкек. Судебное заседание по делу в отношении Зилалиева не состоялось в связи с отсутствием государственного обвинителя. Судебное заседание перенесли на 7 июня. Напомним, что ГКНБ обвиняет экс-вице-премьер-министра Душенбека Зилалиева в незаконном обогащении. По данным ГКНБ, бывший вице-премьер-министр не указал в декларации почти 900 тысяч долларов и недвижимое имущество. Он известен тем, что был одним из доверенных людей бывшего президента и быстро поднимался по карьерной лестнице. Ровно год назад он покинул должность главы фонда по управлению госимуществом в связи со скандалом вокруг бомбы. В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению Зилалиева в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1.2 части 2 статьи 323 Уголовного кодекса Кыргызской республики по ходатайству адвоката Джакупековой в защиту интересов обвиняемого по данному делу было назначено предварительное слушание на сегодня, то есть на 6 июня к 9.30. В Свердловском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Продолжается допрос потерпевшей стороны этой электрической станции. Урмат Камбаров признал, что действительно китайская сторона предложила невыгодный контракт, но чиновники, отвечающие за модернизацию ТЭЦ, согласились на него. Напомним, что в СИЗО КНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапарасаков и Джан Тросет депутат Джугур Кукинеш, Осмунбек Артыгбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом домаш экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. В системе здравоохранения основным направлением в этом году станет продвижение цифровых основ развития. Минздраву, согласно указу президента в объявлении 2019 -го годам развития регионов и цифровизации страны проводятся значительные работы по цифровизации, в их числе обеспечение всеобщим широкополосным интернетом всех организаций здравоохранения, создание защищенной инфраструктуры сбора, обработки, хранения и анализа данных и не только. Как система здравоохранения переходит в цифровое поле? Мы попросили рассказать заместителя министра здравоохранения Иркина Чичибаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая основная работа была проведена в рамках цифровизации медицины? Что было сделано до сих пор? До сих пор лечебные учреждения сами своими силами объявляли тендер на внедрение электронной медицинской карты пациента, что является такой сердцевиной цифровизации здравоохранения. Если раньше все эти истории болезни были в бумажном виде, приходилось очень много врачам заниматься писаниной, то сейчас именно этот процесс необходимо цифровизировать. Также мы пилотируем сейчас электронную запись к врачу. Это в трех районах Исыкульской области и восьмой ЦСМ города Бишкек, четвертая ЦСМ города Бишкек. Создан портал пациента, на сайте Министерства здравоохранения вы можете а, зайти, но сейчас пока этим порталом могут воспользоваться пациенты вот именно этих двух а, поликлиник города Бишкек и трех районов Иссыкуйской области, области. Как проходит обучение медицинского персонала, которому приходится работать с названными электронными базами данных? Сейчас мы планируем а, вот, сделать централизованное обеспечение на уровне города Бишкек а, в этот же тендер мы хотим разработать онлайн-курсы, онлайн-ролики по обучению сотрудников, как пользоваться данной системой. Чтобы любой врач мог на сайте да, Министерства здравоохранения зайти в соответствующий раздел, посмотреть ту тему, которая его интересует, просмотреть пяти или 10-минутный порассмотреть его еще раз еще раз, пока он не поймет, как пользоваться данными информационными системами. Это будет гораздо более эффективно. Основная часть интернет-пользователей сосредоточена в столице и крупных городах. Каким образом население из отдаленных регионов будет пользоваться благами цифровизации? Насколько люди готовы к тому, чтобы использовать подобные новые методы? У каждого человека, даже не молодого, да, есть смартфон, где они успешно пользуются всеми, возможностями этих смартфонов, да, и поиск в интернете, и а, услуги по, онлайн шопинг и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, со стороны населения проблем не будет. Просто нужно сделать эти приложения достаточно а, дружелюбными для а, обычного человека, чтобы не было сложно. Должно быть очень понятный интерфейс, где нажатием двух-трех кнопок можно было бы а, войти а, в соответствующий портал, найти себя. Найти своего э, врача, которому ты приписан, выбрать время приема, просто нажатием кнопки э, «Встать в очередь». Э, в Джаильском районе во многих, около 30 учреждений, уже э, есть электронная медицинская карта. И врачи, даже вот, предпенсионного скажем, возраста, врачи, они достаточно успешно это все освоили. Благодарим, что вы ответили на наши вопросы. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в Бишкекском финансово-экономическом техникуме открыли памятник финансисту Алиаскару Туктуналиеву. Не случайно это мероприятие состоялось именно в этом учебном заведении, ведь на протяжении десятилетия это учреждение выпускает высококвалифицированных специалистов и носит имя Аляскара Тупналиева. В этом году легендарному министру финансов исполнилось бы ровно 90 лет. Человек, который вошел в историю советского Кыргызстана как самый молодой министр, в должность министра он вступил в возрасте 30 лет. Своеобразный рекорд, который, судя по всему, будет побит не скоро. В торжественном открытии памятника приняли участие общественные и политические деятели. Министр финансов. Как вы сейчас Как уже многими вещами, не только в сфере финансов работал активно, но и в других сферах. Работал. Во всех сферах, как бы ни поехал в Москву, центральный комитет, всегда не приходил с пустыми карманами, всегда приходил с деньгами. То есть с помощью этого человека было построено очень много объектов к этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.